Вы абитуриент, да? Да. Yep. Мы с вами разговаривали. Это... Нет, по телефону. Не много. Понимаю. А, вот работа. Mm -hmm. а, здесь 125 гривен день оплата. А mm -hmm. сколько режим работы? Будет? Режим работы с 9 до 6. Ну, офисный рабочий день. Mm -hmm. У нас есть цех, но э, в цехе там и дни, и ночи. И, ну, в общем, там я взрослых только тут опускаю, mm -hmm. там mm -hmm. чуть yeah, больше оплата. Вот. Но нам у нас сейчас запарка здесь. Вы все равно в постоянный у меня режим стать не сможете. То есть вы потом вы поступите вы. По... Ну, да, да. да, да сам вам, сам. вам поработать летом. Да. Правильно. А да. вот поэтому идеальный вариант для вас это вот здесь. Во-первых, здесь работа не такая нудная, все-таки ну не цех. Да. вот. Во-вторых, тут есть, ну вот есть упаковка, можно нитку мотать там, ну то есть хоть какое-то разнообразие. И все-таки здесь более чисто. Я понял да. А вот. Значит, что, я сдаю, там вот сейчас двое ребят покоя, тот, которым показывала вам, он здесь постоянно работает. Девочка, она стажируется, она пойдет в цех. Mm -hmm. Она старше, она пойдет в цех. Mm -hmm. До час с часу до двух. Mm -hmm. mm -hmm. Это ваше время, но вообще ушел на час. Ну, серьезно. Я у нас да. это допускается. Это а вот, курить можно... Пить не Зарплата выплачивается два раза в месяц. То есть две недели проработал, получил. Зарплата, ну, вот у таких, как вы, я сделала на день. Потому что бывает там, не вышел, бывает там, ну, там надо поехать какие-то справки собрать. Там у людей... Ставка в месяц, который делится пополам, вас это не трогает. А, 25 есть, там, нет, да, нет, нет, ничего, я имею в виду вам, для вузов там, или еще что-то. Да, вот. да. А, поэтому, э, ну, в общем-то, особо и больше рассказывать нечего. Вот тот, который нитку мотает, это завсклада, он дает работу, у него спрашивать там, если что, Дина тоже все знает. В общем-то, на этом все и заканчивается. Не знаю, какие еще вопросы могут быть. Ну, я понял. Mm -hmm. Здесь есть холодильник, здесь есть где положить, здесь есть раз -ра разогреть, здесь есть туалет, здесь есть душ, который нужно принять после работы или во время работы, вообще не вопрос. Отработал с... То есть, вот вы, допустим, если вышли там сегодня или завтра, да? Вот. А, то есть, вот, по дням вы получили, вот, зарплата 15 -го. Ну, я не уверена, что он 15-го, да? а Вот. Почему еще два дня деньги в банке полежали и ногу выкапывало вот. 18-го отдаст точно, да, ну, хотя в прошлый раз да все равно. ну, то есть минус тоже ну, это не рефично да, вот так вот можете сегодня начинать, можете завтра сегодня приходить не получится. сегодня не получится можете завтра приходить и вперед совершенно не получится, если мне напишите информацию я помню, а кто помогу, а! понял. Дало бумагу, мне он дал ручку. Он uh -huh. А должность? А, а. Если мне не полных 17, я пишу. Сколько слов нет, вы пишете? Сколько вам на самом деле? Те uh -huh. Кто сегодня уйдут в общем-то. А -а -а. Каким профессионально делаете? Какие инструменты, оборудование умеете пользоваться? Ну, вы наверное вряд работы. ли там умеете сварочным аппаратом как пользоваться. Еще для да, меня тем более, сюда. Особо... У меня просто это шанкета моя. Мастеров. То есть я просто Цеф? ничего не пишу, да? Нет. Да? Угу. Когда вы готовы приступить к работе, число поставить, правильно? Да. Все. Да, да. У вас одиннадцать классов, правильно? Да. У вас есть образование. Должны Там немало. Школа закончится. Ну, некоторые ее не до не дотягивают. Ну, выпускают же всех. Не, ну, может, в восьмом, 9 девятом классе уйти, правильно? А -а -а. Вот. Это да. Их докажи вот одиннадцать. Если вы там э, пошли, да, там еще где-то что-то поискали работу, пошли попробовали, у вас не получилось или еще что-то, но вы помните, что вы можете сюда прийти. Вы сначала, тогда, если вы завтра с утра не приходите, угу. да, правильно? Может быть такое. правильно. Вы там пошли, где-то что-то вам больше понравилось, да, угу. потом получилось, что оказывается что-то не то, да. Но вы вспомните, что вы можете, вы сначала мне перезваниваете, ну, если рабочее место, потому что ну через час может кто-то другой прийти и занять это рабочее место. Вы да, не пришли, а тут ну ну, ну, вы вы поняли, да? вы тогда говорите, что вы были на собеседовании, да, вот, в офисе, в цех в офисе, скажите, mm -hmm. хорошо, вот. и тогда я вам скажу, можете вы вот приходить, да, конечно, хорошо, хорошо, хорошо. все, давайте, давайте. спасибо, большое. лево, да, нет, Промоют, да, да, там я помню. спасибо большое, До